Ну вот, убрал. Очака, отека, Убрал, опилочек новых подстелил. вам показал, что по носу поросят нету. Так, ну по жопам видно. Жопки чистые во всех. Вытворяет. И растопил. И растопил, он разгорается, а сейчас разгорится еще. Потом позже дров подкину. Вот так низу еще откроем. И сейчас корма им тоже сыпнем. Шовы. Контурята. Контур Самое большее Андрею нравится кантур по выходу мяса. <coughs> кантур по выходу мяса и сало. Такие мясные и мясо не жирные. Шейки хорошие, затки, лопатки. Хороший мясной такой. На откорм, контурок, что надо. Ну, и как сыноматки себя показали, я бы не сказал, что плохо, нормально. Ну, загудела. Ужас Сейчас хорошо разгорится Потом какие-то пеньки эти Сучки понахожу Такие, что не поразрубал В прошлом году И через верх Сюда набросаю Да и все Да Шпилято Пятый день уже без мамки. Вот это самое главное, чтобы они ели хорошо и не было поносов. Если так будет, что без поносов и я то и поросята пойдут хорошо в рост. Ну, видно, что они не болеют, не ничего. Веселенькие, сытые. Возле кормушки никто не лазит, не бегает, хотя там есть еще что доедать. Ну, сейчас поднаберу еще. Спрашивали, как я буду наберу. А так он подключил в колоде, включил швангу и все. И вода туда качается раз в два дня 300, 350 литров. У нас идет трапеза. Так, пока вода набирается. Сейчас вода наберется. Я выключу, чтобы потом не дергаться. Пятый день уже получается киевлянка без поросят. У нее завтра может быть загул. Я уже там ей запах хряка даю. Хряка каштана. И шоу у нее? Прошел опорос, Побывала она Станку для опороса откормила своих поросят. Жалоб на поросят нету. Все хорошо. Все отлично. Сейчас будем ее освобождать. Чтобы ее освободить, надо ее поставить в свободный станок. Мне пишут, у тебя же два станка понад стенами. Ну, тот и тот. Да, они станки, но газоблок погрызут сразу. Надо обложить плиткой. Плитка еще не обложил. Анфисы поросята поросяток все живы, здоровы и целы Никого не придавило, все хорошо Киевлянку я хочу сюда, вот, где Рыжка А Рыжке у нас э, начало октября лопороз По животу вроде бы не скажешь Но делали УЗИ Перед тем, как убирали ее сестру, дюрчиху, куклу Всем делали УЗИ Рыжка показала УЗИ шоу, с поросятами также показала УЗИ Машка, ну Машку и так уже видно Поэтому рыжку надо в этот удлиненный Станок, не в этот И не в тот, а в этот удлиненный У меня два удлиненных, вот этот И где Анфиса сейчас Анфису трогать не буду, пускай закармливает своих поросят А киевлянку выгоню отсюда и сюда попробую Загнать рыжку, может как-то на время Перехватиться кого-то из них сюда Ну, чтобы поменять местами и киевлянка в клетке для выгула лучше загуляет, стрессанет и, ну, хватит ей уже. Все, надо отдыхать. Он как крикливый отдыхает, уже привыкла без станка. Там, говорят, там можно в станке постоянно держать. Или кто говорит, что вы что издеваетесь. Друзья, я держу, загнал перед опоросом дней за 10. Она опоросилась, покормила их 30 дней. И я стараюсь свиноматку выгнать День-два на свободный выгул чтобы она спокойно гуляла Ходила, расхаживала копыта, ноги и так дальше и... Что я заметил происходит Когда я свиноматку загоняю в станок для опороса Во-первых, свиноматка Когда загоняю Сейчас я загоню рыжку в станок для опороса У нее дней 10 Дней 10 Будет плохой аппетит, это раз Потом Будет у нее Запор, это 100% Я уже знаю Не сможет спокойно опорожняться Будет запор И сама свиноматка Дней 10-7 Вялая, вообще плохо Ест, не доедает, вот сейчас у меня Я всем насыпал на пол Сейчас буквально там 10-15 минут Все вылезано у нее теперь будет оставаться дней 10 в станку. Потому что свиноматка сильно начинает, как бы, вообще обмен веществ у нее меняться, и она, ну, как бы, ну, как перевести, допустим, от человека с Украины в Африку куда-то, или в Индию. Ну, то есть, пока адаптируется, очень тяжело. Так самое это. Постоянно держать в станку, ну, как я вижу, ну, это не совсем правильно. Ей надо ходить, ей надо гулять. Вот у меня все, кто поросился в станку, он все гуляет. Э, Нюра, обезьянка, крикливая гуляет. Сейчас это будут будет гулять. Потом Анфису поменяю с Машкой. Машкой тоже опорос э, начала ноября. Пока-то откормит, поменяю. Я так все время буду делать, потому что все время в станке стоять это тоже ну своего рода я думаю, неправильно. Им надо все равно свободный выгул, походить, погулять, попрыгать, поскакать, а не стоять вот так в клетке. Это мое мнение, я рассказал свое мнение. Не надо там говорить неправильно, что можно их держать, держите. И я сказал свои наблюдения, что для свиноматки это большой стресс станок. Я заметил по своим, у них во всех запор. Аппетита 0 И тупо вялая свиноматка Я начинаю думать, что у них что-то с усталами, Она не может подняться на задние ноги И так дальше Это когда загоняю в станок дней 10 вот так. Потом, да, начинает уже нормально Оклеялась и нормально Поэтому будем ее менять Ну, давайте ей свободу вот Сейчас она доест Каевляночка вот ты моя Гулять пилим, да? Молодец, такая свиноматка супер Показала себя молоко, жирная молочность высокая, показала себя хорошо, показала себя хорошо. Вот возьмите, я с Петренова оставил киевлянку, Анфису и обезьянку, и все три угадал, хорошие свиноматки. Для нее этот станок маловатый. Два метра. Видите? Вытворяет. Конечно, стресс для свиномат. А эту выпускаем. На свободу, кивлянка. Сейчас. На свободу. чистой совестью. Пошли. Будьте, пошли. Давай. Ч -ч -ч. Давай, она не знала, что ей открыли. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Ну, давай туда. Пошли. Вот уже... Ж... На выход дорогая. Она ж боится выходить уже. Так привыкла. Ой ты моя родинка, пошли. Пошли, пошли, пошли. личка. А вот так, туда, туда, туда. Не-не-не. Еще сюда зайдет. Хай даже б хряка понюхала. О! А, -а, -а. Вот так, все, туда. Вот зараза. Да. Ну давай туда. Дивлян. Вот. Давай, пошли. Во. Во, молодец. Молодец. Подружка. Конечно, ей хорошо. Но... Она маленькая, высмоктанная. Сейчас наберет вес. Нормально. О, обезьянка. Сестра Ирина. Они даже в такой клетке лучше как-то растут, чем в станке. Вот, допустим, эту я вообще худорба была сюда перегнал. Уже такая против обезьянки, ого-го. Ой, против киевлянки. Да и обезьянку взять он тоже вес поднабрал вместе с Нюшей. Киевляночка, ой ты моя, на свободе. Свобода, попугаем. Вот так. А та уже начала мучаться, видите? Сейчас будем ее перегонять у длиннее станок. Ой, вот этот длиннее. А, нет, вот этот длиннее. Будем выпускать ее и сюда загонять. Но она может сейчас и не пойти уже с того станка. В этот может не пойти. Ну попробуем. нормально, ключики возьму, затяну. Вообще, надо переделать эти резьбы на штыри. ты забрал, закрутил и все. Ну, вот, видите, разница. Этот станок для нее. Можно сделать шаг вперед, шаг назад. Ляжет спокойно до задней двери и до корыта. Все, Рыжка, ты тут, а? минимум 40-45 дней поросят 30 дней и сейчас два пороса еще дней 10 больше ну нормально то есть сейчас я позатягиваю резьбы закручу хорошо, она большая и ей надо сейчас привыкнуть сейчас дней 10 будет у нее такой ажиотаж Маша, будешь варнякать, и тебе загоним следующий станок. Да, Киевлян, Киевлянка уже насрала. Так, ну это и надо затягивать резьбы. Будет сейчас рваться туда-сюда. Все, друзья, затянул резьбы. И вот так у нее ну, буквально часа два-три будет продолжаться. вот это. Сейчас будет туда-сюда, туда-сюда, на корыто залазить, становиться. Свиноматка более трехсот килограмм. Большая. И станок должен быть крепкий, потому что для такой свиноматки, если слабенький станок, вот, то что стены ходят вот так, еще что-то, она его разнесет. Станок должен быть крепкий. Также спрашивали у меня вот, есть станка, хватит лечь, встать и там внизу полностью развернуться. Сейчас тряпку уберу, эту тряпку я киевлянке от хряка ее потер и киевлянке давал, чтобы на ночь понюхала хряка. Также спрашивали насчет перепадов. Сама клетка у меня вот так 2, вот так 3, То есть 2 на 3. 2 на 3, 2 метра ширина. Ну, самый идеал для станка. Но ну, понятно, что если места мало, можно и обойтись. Метр пятьдесят просто луже будет для поросят. Места и для ну, ходить самому луже будет. Понятно, чем больше места, тем лучше. Но тут уже каждый, так сказать, по, по своим возможностям, по своим свободным местам определяет. И какой уклон у меня от верхней точки, от сюда до нижней точки. От 9 до 12 сантиметров, везде разное. То есть у меня получается тут по диагонали, а там выше точка, по диагонали, а здесь ниже точка. И плюс от той стены сюда тоже идет уклон. То есть получается от 9 до 12 сантиметров перепад на 3 метра идет. Так мы начали заливать и так продолжили. Где 9, где 12, где 10, где 11. По станкам, ну вот видите, станок сухо, хорошо, все отлично. Даже у хряка сухо. Ну когда по сыту мок. Там, когда свиноматка это для кого кто делает станки и думает, что свиноматка вот где заканчивается станок, туда будет стекать моча свиноматка в основном упирается в заднюю дверь полностью и сыт дальше, то есть видите у меня лоток от станка сколько, вот она как раз и сюда где-то и вот перед лотком и высыкается, то есть намного дальше у нее струя. Не так, что прям за станком идет жалобок и оно в жалобок потечет и будет чисто. Не, она дальше будет стрелять, получается, за жалобок, если жалобок будет сразу рядом. Или какое-то препятствие должно быть, то ли клетка, то ли что, чтобы моча упиралась в клетку и стекала вниз. Ну а так, думаю, рассказал. Э, размер станков короткие 2,05, длинные или 2,25, или 2,15, или 2,3. Надо мерить, короче, я уже не помню. Ну длиннее, намного длиннее. Он видите, уже на корыто становится. Сейчас будет на корыто вылазить туда вверх. Но каждая свиноматка реагирует по-своему. Ну, сейчас она-то успокоится, ляжет. Я ей еще что-то насыплю. Я имею в виду из еды, чтобы она успокоилась, ляжет отдыхать и там что-то и свыкнется так. Ну, а киевлянка все уже. Прощайте, кореша! Да, киевляночка. Маленькая худенькая. Ну ничего, набираешь вес у нас. Маленькая худуйская. Вот ты такая хорошая. Я думал, когда Киевлянку в станок загнал, я думал, она заболела. Вообще стала такой вялой. Ну потом нормально отошла. И обезьяна тоже такой же была вялой в станку. Потом отошла. Ну то есть все они стрессуют. А ну загнать в такую коробочку и стой там будь там, ну то есть тоже это не совсем правильно. Так, получается, все, кто опоросились, гуляют уже. Одна анфиса. Анфису поменяю из с машулькой. Вот так. И вот так. Методом взаимозамена. Тут туда, тут, туда поменял. И все. Это дюрок кастрированный на откорм. Хорошие уже такие на ну, новогодние будут. Два кабанчика. Тут вообще хорошие, это чуть поменьше. Это Сани Новикова братья получается. Кабанчика, что он у меня брал. Браун Берн. Это его родные братья. пули тоже подрастают. За Эфули отдельно видео сниму. Позже. Ну, короче, а так, друзья. Что ты дергаешься, рышка? Вот, Рыжка воду начала разбалтывать. Может успокоиться со временем. Просто сейчас она стрессует ну и она здоровая огромная ну как раз станок правильно я сделал что удлинил эти удлиненные версии как раз для больших уже у кого четвертый пятый апорос. для больших свиноматок самый раз ну рышки поросят сильно так чтобы давить не давит но все равно лучше в станку и поросята под лампой будут, и она не наступит, потому что огромная. Короче, вот так. Вот. Хряк сыт, Но это же не свинья. Конечно, он под себя получается и сыт. Под хряком по-любому вот пятнышко мокрое. А это упирается в заднюю клетку и сыт сюда. Ну, упирается получается мочавую перегородку. И вот сюда оно вытекает. Вот. Все они в основном упираются. Редко, когда она упрется в переднюю стенку, и тогда опорожняется. Все упираются в заднюю. Да, рыжа. Рыжулька. Рыжечка Вот у нее шарик, вот он, она на ноге И мы не знаем, что уже делать Да, рыжка? Ну, ничего страшного Ничего страшного Киевлянка тут была, Нюша, обезьянка Так он и меньше от тебя Ну, не кусать Так что не переживай Привыкнешь Вейкнися. Все будет нормально. Потом Маша туда. Все, друзья. Всем счастливо. Всем пока.